Здравия, друзья! На связи Денис Залевский. Сейчас мы находимся на сайте компании Source Energy. И тут есть раздел о компании «Контакты». На данный момент в этом разделе представлены контакты отдела по развитию, производственного отдела, отдела разработки «По». Фонд поддержки изобретателей, канал в Телеграме и группа ВК. Также контакты Александра Боброва. Он является президентом компании в России. И имеется список представителей компании Source Energy. Список представлен по округам. Центральный округ представляет Виталий Шанихин. Вот его контакты. Северо-западный округ Радик Габлазянов. Южный округ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 для приобретения мегаватт контрактов также задать какие-то вопросы, вас интересующие. Вы можете связаться по, контакт, по контактам, которые указаны напротив каждого человека, то есть телефон, скайп, электронная почта. Также к каждому из этих людей вы можете обратиться для того, чтобы получить один бесплатный мегаватт-контракт а, в одни руки, то есть если у вас уже есть мегаватт-контракты, то есть вы там покупали какое-то количество, да, то а, вам уже а, значит, подарка этого не будет, <coughs> так как они у вас уже имеются. А подарки дарятся только а, тем людям, кто еще не приобретал ни одного мегаватт-контракта. А, для чего это делается? чтобы мегаватт контракты распространялись максимально среди обычных людей, чтобы каждый из этих людей смог в будущем впоследствии себе приобрести такой генератор. Также, то есть вчера я объявлял об акции, да, ну не только я, то есть вот все эти люди, да, проводят данную акцию, то есть мы дарим по одному мегаватт-контракту от себя в одни руки. Вчера было объявлено просто, что дарится один мегаватт-контракт. Сегодня дополняю, дополняю эту акцию тем, что после того, как вы получили подарочный мегаватт-контракт, вы связываетесь со мной в скайпе, ну вот я на примере себя говорю, да, связывайтесь со мной в скайпе, мой скайп вот виден, виден здесь есть. И мы с вами записываем коротенькое видео, где вы говорите ваши ощущения, то есть вы даете свой отзыв о том, что вы получили мегаватт-контракт-подарок. И либо сами записываете коротенькое видео, не обязательно, чтобы было видно ваше лицо, просто чтобы это видео было вами записано и за запись за предоставление данного отзыва вы получаете от меня еще 5 мегаватт контрактов в подарок и того у нас получается уже вы можете получить 6 мегаватт контрактов абсолютно безоплатно также продолжаем данную акцию и едем дальше у меня вконтакте на стене закреплен пост ссылку на этот пост я приложу под это видео вот он что начинаю раздавать подарки первым 10 людям которые напишут мне сообщение о своем желании получить один мегаватт контракт в подарок закрепляйте себе этот пост на стену и он должен провисеть у вас на стене один месяц. После того, как он у вас один месяц на стене провисел, также со мной связывайтесь, я вам дарю еще 10 мегаватт контрактов. Таким образом, вы можете получить 16 мегаватт контрактов в одни руки. Абсолютно безоплатно. Итак, тех, кто соберется, значит, э, как это сказать, э, выудить по одному мегаватт-контракту с каждого из этих людей, то могу сказать сразу предупредить, что это ни у кого не получится, э, потому как э, каждый кошелек, который предоставляется на получение мегаватт-контракта, мы проверяем через сервис э, Adzer Scan. То есть здесь на этом сервисе при вводе адреса кошелька будет видно поступления, которые были на этот, кошел... на этот кошелек. Так, Все, благодарю всех за внимание. До новых встреч.